Вы хорошо закрепляется, да? Посмотрите, сначала ролик. Ролик закрепляется карабином Сверху защитное кольца. Смотри, а вот это вот не держишься? За вот это тоже держишься только за это да. можно отпустить руки можно да. держаться тут потому что с порядком. Да. ну там меня ждешь метро да. можно приедем можно человеком как самочувствие mm. как? это самое страшное развлечение в моей жизни Но, эту... ты еще не ходил там по этим так, тихо, тетя, тихо. Он уже скалолазил. Да. да, я уже это делала. Мне 18 лет, мне так страшно стало. Я не пойду дальше. Да, я Все. А вы хорошо закрепили? Проверьте, может быть, еще раз. Хорошо. Все ли там окей. Главное, чтобы был закреплен хорошо пояс. Ну, если что, я умею. Так, если что, Радмир. Все. Где руками нужно держаться? Еще Опять. раз. Все. Окей. Ну, можно отпускать? Да, можно разогреться, еще и руки руки отпустил Да страшно. Фух. Все хорошо.